Здравствуйте! Меня зовут Елена и я сегодня вам хочу рассказать, как связать вот такую красивую ажурную кокетку с листиками для детской кофточки. Для вязания нам понадобится пряжа, спицы и маркеры. Пряжу я взяла Ализе Бэби Best в 100 граммах 240 метров. Состав этой пряжи 90% акрил и 10 бамбук. Спицы нам понадобятся двух размеров. Спицы э, на тросики вот такие круговые, 40 сантиметров, 3,5 миллиметра и 4 миллиметра. Еще нам понадобится один маркер. Можно вот любой, самодельный или вот такой маркер. Мне удобнее вот этот маркер. Так, приступим к вязанию. На спице номер три с половиной я набрала 88 петель и связала резинку один на один 10 рядов. Вот и мы набрали 88 петель. Рисунок у нас получится. Дальше у нас будут листики. У нас вот из этих петель получится 11 листочков. То есть у нас будет в нашем. Вязание 11 рапортов. Так давайте начнем вязать. Я резиночку уже связала. Сейчас буду менять три с половиной миллиметра спицы на спицы номер 4. Сразу маркер. У нас ну вот здесь мы в первом ряду маркер не вешаем, потому что мы спицы меняем, все равно будет видно где начало ряда. Маркер нам нужен для того, чтобы отметить нам начало ряда. Начинаем. Вяжем 7 лицевых. У нас раппорт состоит из 8 петель. Это наши 7 лицевых и вот еще одна лицевая. Мы провязали с вами 7 лицевых. Делаем накид, лицевая, накид. Раппорт у нас закончился. Итак, мы будем вязать вот так. 11 раппортов у нас будет в нашем вязании. Вяжем дальше. 7 лицевых. Вот провязали мы 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Лицевая. Накид. 7 лицевых. 1, 2, 3. 4 5 6 7 накид лицевая накид и так мы будем с вами вязать до конца ряда так мы убираем спицу три с половиной поменяли мы спицы с вами и довязали до конца ряда. В конце ряда у нас с вами так, накид, лицевая, накид. Отмечаем конец и начало ряда маркером. Начинаем вязать второй ряд. Это у нас изнаночный ряд. И здесь лицевые мы вяжем лицевыми. А наши накиды мы будем вязать изнаночной, скрещенной. Так, чтобы у нас не было там дырочки вместо накида. Так, вяжем 1, сейчас вяжем 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид можно перевернуть, можно сразу по-другому набрать. Вяжем скрещенной, чтобы у нас здесь дырочка была как можно меньше. Лицевая, изнаночная. Семь лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, семь лицевых. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 7 лицевых. И так мы вяжем до конца ряда. Завязали до конца ряда. Вяжем третий ряд. Третий ряд у нас это лицевой. Вяжем 7 лицевых. Накид накид можно сделать и вот так, потом его перевернуть. Можно сделать вот так. Можно сразу перекрестить накид. Просто вот такую петлю сделать, добавочку. Мне удобнее, я делаю вот так. Изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. 7 лицевых. Накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 7 лицевых, пять делаем накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. 7 лицевых и так мы вяжем с вами до конца ряда накид изнаночная лицевая изнаночная накид вяжем до конца ряда довязали до конца ряда делаем вот последние Лицевая, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. Переносим маркер. В следующий раз ряд у нас четвертый. И это у нас изнаночный ряд. Вяжем все лицевые лицевыми. Изнаночные и накиды вяжем изнаночными. 7 лицевых. Накид вяжем изнаночной, перекрещенной, вот так, чтобы у нас не было такой большой дырочки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, 7 лицевых, изнаночная, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных. Накид провязываем скрещенно чтобы не было большой дырочки. Так вяжем до конца ряда. Четвертый ряд, пятый и шестой мы вяжем без изменений. То есть мы вяжем 7 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Вяжем так четвертый, и шестой ряд довязываем шестой ряд и встречаемся с вами в начале седьмого ряда так мы с вами связали шестой ряд вот закончили вот что у нас на данный момент получается начинаем вязать седьмой ряд сейчас у нас здесь будут мы будем вязать две вместе и так как я вяжу бабушкиным способом, мне нужно будет перевернуть петельки. Так, начинаем седьмой ряд. Вот эти две петли я переверну, и мне нужно связать их две вместе лицевой с наклоном влево. Дальше 3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо. 2 изнаночных, накид, лицевая накид, 2 изнаночных. Раппорт нашего узора закончился. Начинаем второй. Опять переворачиваем петельки, чтобы они смотрели у нас влево. Вяжем их лицевыми с наклоном влево, две вместе, три лицевых, две вместе с наклоном вправо. 2 изнаночных, накид, лицевая, накид, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, накид, Лицевая, накид, 2 изнаночные. Так мы будем с вами вязать до конца ряда. Мы с вами довязали седьмой ряд. Начинаем вязать восьмой ряд. Здесь мы лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными, накиды вяжем лицевой петлей. У нас 5 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, накиды провязываем лицевыми, 2 изнаночных, 5 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 5 лицевых. И так мы вяжем до конца ряда. Не забываем, что в этом ряду мы накиды провязываем лицевыми петлями, так, чтобы у нас получалась вот такая дырочка. Вяжем до конца ряда. Провязали восьмой ряд, отмечаем маркером, вяжем девятый ряд. Также меняем 2 петельки первые, вяжем их лицевыми вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные, лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, вот у нас уже видно уже наш рисуночек, уже тут уже ошибиться сложно, где, когда, что прибавить, что убавить, вот так мы вяжем до конца ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, вот это у нас уже начался наш листик, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. Так мы повторяем с вами до конца ряда. Довязали с вами, у нас получается это Девятый ряд, сейчас мы приступаем к десятому ряду. И здесь мы все вяжем по рисунку, то есть лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночные, накиды вяжем у нас лицевыми. Приступаем у нас. Три лицевые, две изнаночные, пять лицевых, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные, далее 3 лицевые. И так мы вяжем с вами до конца ряда. Мы с вами сейчас провязали 12 ряд и начинаем вязать 13 ряд. Принесли маркер. Здесь нам нужно связать 3 петли лицевой вместе с центральной петлей. У меня петельки все вот развернуты вот так. Мне нужно их повернуть. Я вот захватываю вот эти две петли, разворачиваю вот эту сюда, переношу. У меня вот эта петелька получилась сверху. И мы теперь все три петли провязываем. Так, Делаем накид и вот эти три петли провязываем лицевой. Вот у нас наша центральная петелька получилась сверху. Далее накид. 2 изнаночные. 2 лицевые. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше нам нужно сделать накид и опять провязать 3 вместе лицевой с центральной петлей, чтобы она получилась у нас в середине. Опять мы их переворачиваем. Переворачиваем третью петельку. Все одеваем на левую спицу, делаем накид. И провязываем их 3 вместе. Накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид и 3 вместе с центральной петлей. 3 вместе, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, если вам неудобно вязать вот так, с центральной петлей, можно провязать просто 3 лицевые вместе. Ну, немножко получится другой у нас эффект. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид. 3 вместе лицевой, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. И дальше так вяжем до конца ряда. Довязали 13 ряд до конца, вяжем 14 ряд. Здесь мы все петельки провязываем по рисунку накиды все провязываем лицевыми. У нас 3 лицевых, 2 изнаночных, 7 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 7 лицевых, 2 изнаночных. Вот у нас уже вырисовывается листочек. Так вяжем до конца ряда. Все накиды провязываем лицевыми, все остальные петли мы вяжем по рисунку. Вот что у нас получается. Это мы с вами связали получается 14 ряд дальше вяжем 15 ряд Дальше опять у нас в пятнадцатом ряду. Так, мы вяжем накид. Три вместе лицевой, накид. Две изнаночные, три лицевые, накид, лицевая, накид. 3 лицевые, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, изнаночные. 2 изнаночные. Дальше вяжем до конца ряда. Провязали мы с вами 15 ряд. Далее вяжем 16 ряд. Мы вяжем по рисунку. Все накиды вяжем лицевыми. Так. У нас в начале ряда 3 лицевых, 2 изнаночных, 9 лицевых, изнаночных так мы будем вот вязать сейчас все ряды четные у нас будут вязаться по рисунку накиды мы провязываем лицевыми довязали 16 ряд по рисунку мы его вязали начинаем вязать 17 ряд делаем накид 3 вместе лицевой Накид 2 изнаночных, 9 лицевых, 2 изнаночных, накид 3 вместе, накид 2 изнаночных. 9 лицевых это наш листочек. Здесь вот у нас вот такие переплетения. Так, начинает у нас опять новый листочек. Это 9 лицевых. 2 изнаночных. Накид. 3 вместе лицевой. накид 2 изнаночных так вяжем до конца 17 ряда 18 ряд вяжем по рисунку накиды провязываем лицевой так 18 ряд мы связали по рисунку и вот сейчас у нас уже количество петель позволяет перейти на более длинные круговые спицы можно вязать и на коротких, я это сделала для того, чтобы вам было лучше видно. Вот что на данный момент у нас получается. Мы с вами связали 18 рядов. 19 ряд мы вяжем точно такой же, как мы вязали 17. -й. То есть делаем накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 изнаночные, 9 лицевых лицевые это у нас листик наш две изнаночные накид три лицевые вместе накид 2 изнаночные, 9 лицевых. 19 ряд мы вяжем как 17, я вам уже рассказала, как мы его вяжем. 20 ряд и все четные мы вяжем по рисунку. Так, мы с вами связали 20 ряд. И дальше мы будем вязать 21 ряд. Делаем накид, 3 лицевые накид 2 изнаночные сейчас наш листик мы будем закруглять поэтому нам нужно здесь связать 2 лицевые вместе с наклоном влево дальше 2 3 4 5 лицевых 2 лицевые с наклоном вправо 2 изнаночных, накид, 3 лицевых, накид, 2 изнаночных. Так. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, две вместе лицевой с наклоном вправо, две изнаночных, накид, три лицевые, накид, две изнаночные, две лицевые вместе с наклоном влево 5 лицевых, 2 лицевых с наклоном вправо. Вот у нас наши листики начинают закругляться. Мы вот этот 21 ряд вяжем все до конца. И 22 ряд мы вяжем по рисунку. Накиды провязываем лицевой. Мы с вами связали 22 ряд. Начинаем вязать 23 ряд. Накид, 5 лицевых, накид, 2 изнаночных, 2 петли лицевой вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 лицевые вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, накид, 2 изнаночных, 2 вместе, 3 лицевых, 2 вместе, неправильно, так, 3 лицевых, 2 вместе, 2 изнаночных. Так вяжем до конца 23 ряда. 24 ряд вяжем по рисунку. Встречаемся в 25 ряду. Вяжем 25 ряд. Делаем накид. 7 лицевых. Накид, 2 изнаночных, 2 лицевые вместе с наклоном влево, лицевая, 2 лицевые вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные, накид, 7 лицевых, накид, 2 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные. Накид. 7 лицевых. Накид. 2 изнаночные. 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные. Так вяжем до конца 25 ряда, 26 мы вяжем по рисунку, встречаемся в начале 27 ряда. Связали мы 26 ряд, начинаем вязать 27, -й. накид так у нас здесь 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 лицевых накид 2 изнаночных дальше нам нужно связать с вами 3 лицевые вместе чтобы вот эта центральная петля у нас была сверху у нас петельки развернуты вот так Мы Подцепляем 2 петли, переворачиваем их, третью тоже переворачиваем и потом вот эти первые 2 петли вдеваем обратно и провязываем их вместе. 2 изнаночных, накид, 9 лицевых, накид. 2 изнаночных. 2 петли снимаем, переворачиваем. Одну мы тоже перевернули. 3 лицевых вместе. Центральная петля у нас получается сверху. 2 изнаночных, накид, 9 лицевых. накид, 2 изнаночных, еще раз смотрим, заводим спицу вот вовнутрь вот этих двух лицевых петель, переворачиваем их, переворачиваем вот эту спицу, эти возвращаем на левую спицу и провязываем вместе, накид, 9 лицевых так накид 2 изнаночных вводим спицу снимаем эти петельки переворачиваем третью эти возвращаем обратно и провязываем 3 вместе. Накид. 9 лицевых. Тут у нас уже по рисунку видно. Вот наши 9 лицевых. Вот наши 3 вместе. 2 изнаночные у нас всегда убрамляют наш листочек. Вот. 2 изнаночных. Вот наши три лицевые, которые нужно связать вместе. Дальше изнаночные. Так, накид. 2 изнаночные. Переворачиваем. Переворачиваем третью, возвращаем на левую спицу. Возвращаем первые две на левую спицу. И провязываем их вместе. Накид. Девять лицевых накид. Две изнаночных. Три лицевых вместе с центральной петлей. Вот она у нас центральная получилась. Две изнаночных накид. 9 лицевых и так вяжем до конца ряда довязали мы с вами до конца ряд так это по моему уже у нас 29 сейчас ряд будет 28 -й. это будет изнаночный ряд лицевые и накиды мы вяжем лицевыми Здесь у нас будет 11 лицевых, 2 изнаночные и вот та петелька лицевая, которая у нас замыкает наш листочек, в этом ряду изнаночном мы вяжем ее изнаночной. Потому что все, листочек наш уже все закрылся, нет у нас листочка, мы эти петли уже у нас не вяжем. В этом месте мы вяжем 5 изнаночных. Дальше. Одиннадцать лицевых, вяжем 5 изнаночных. Вот эту лицевую на кончике нашего листочка мы тоже провязываем изнаночной. Так вяжем до конца ряда. Так, связали мы изнаночный ряд. Дальше мы вяжем 29 ряд. Вяжем накид 11 лицевых. Одну изнаночную. Дальше нам нужно связать. 3 лицевые, 3 изнаночные вместе, но так как я вижу бабушкиным способом, мне нужно их развернуть, я их вот развернула в другую сторону и провязываю 3 изнаночные вместе, изнаночная, накид, 11 лицевых. накид, изнаночная, опять переворачиваем, провязываем три изнаночные вместе, изнаночная, накид, 11 лицевых, так вяжем до конца ряда, изнаночный ряд, Следующий, тридцатый, вяжем по рисунку. Так, мы с вами связали изнаночный ряд. Тридцать второй уже по счету, по-моему. Начинаем вязать тридцать третий. В наших листиках, в принципе, заключительный. Начинаем. Изна накид. Тринадцать лицевых. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, накид, здесь нам опять нужно связать 3 изнаночные вместе, мы их перевернули, связали 3 вместе, накид, 13 лицевых. 5. нам нужно связать три изнаночных вместе. Тот, кто вяжет классическим способом, у них петельки уже лежат правильно. Так как я вяжу бабушкиным способом, мне нужно их перевернуть. Делаем накид. 3 вместе. Изнаночный. Накид. 13 лицевых. Так мы повторяем с вами до конца ряда. Мы связали с вами 33 ряд. И у нас вот остался один ряд вот наш изнаночный. В этом ряду мы все петли будем вязать лицевые. Ну вот дальше, чтобы у нас кофточка не была скучной, потому что дальше мы будем вязать просто лицевыми, я решила еще добавить шишечки. Сейчас расскажу, как я их буду вязать. Мы провязываем 7 лицевых. Восьмая петля у нас, вот она центральная, вот в рисунке в этом. Наберем крючочек, снимаем вот эту петельку на крючок, привязываем ее и вяжем 3 воздушные петли подъема. Делаем накид и под этой петлей вводим крючок в петлю предыдущего ряда. Вяжем сюда, в эту петельку, 4 столбика с одним накидом, но не до конца. Нам нужно связать вот так, не до конца довязываем столбик, нам нужно связать пышный столбик. Так, 3, 4. Делаем накид и протягиваем через все столбики. Придерживаем эту петельку, снимаем ее с крючка, надеваем на правую спицу. Дальше вяжем опять 7 лицевых. Накиды вяжем лицевыми. Нашу изнаночную, вот эту центральную, мы провязываем тоже лицевой. Далее опять 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую петлю смотрим, чтобы она у нас была центральная. Снимаем на крючок, провязываем ее и вяжем еще 3 воздушные петли. И с петлю ниже вяжем 4 столбика законченных с накидом три четыре подхватываем ниточку и притаскиваем ее через все столбики снимаем с крючка и вот она у нас на правой спице Дальше опять вяжем 7 лицевых, изнаночную тоже вяжем лицевой, далее 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых, восьмую снимаем, провязываем ее крючком, Далее еще три воздушных накида. Петлю нижнего ряда провязываем два, не за. Четыре незаконченных столбика с одним накидом. Вместе с воздушными петлями у нас получается вот так пять. Это у нас пышный столбик протягиваем через него ниточку снимаем с крючка и одеваем на правую спицу. Вот наша шишечка опять готова, дальше так вяжем до конца ряда, мы с вами связали ряд с шишечками, вот она у нас, и после него я связала еще один ряд просто лицевыми петлями, и вот на этом, в принципе, наша кокетка все. Готово. Вот наш рисунок получились у нас красивые ажурные листья. Получилось вот такие у нас шишечки. Резиночка. В следующем видео я вам хочу рассказать, как мы будем делить нашу вот эту круглую кокетку на рукава, на перед и спинку. Также расскажу, как ну можно связать росток, потому что здесь вот у нас нельзя было связать росток после горловины. И расскажу, как мы будем дальше вязать кофточку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.